Друзья, в этом видео я расскажу, как устанавливал круиз-контроль на Ford Торнео. Кнопки заказал на Алиэкспресс из Китая. Круиз – это незаменимая вещь при длительных поездках по трассе. Можно так, это круче. Ладно, не включайте зажигание, скинем руль. У меня здесь сзади 4 колечка, которые... Цепляется такая большая пружина кругу, Она распирает и держится. Надо их сжать, ее, эту пружину, и подушка вывалится. Там выкрутим центральный болт и вытащим эту всю конструкцию. Лучший способ высунуть все, включить камеру. И смотреть куда. Какие теги. на вот эти два вот их, вот так вот аккуратненько ну, все в принципе отсоединяем все разъемы вот этот вот, вот этот сигнал этот вот рамка сигнала все в принципе подушка снята так сдергиваем руль берем головку на 24 там полно что меньше потому что она болтается но этого нам 20 точнее Интересно, включаем флажок и элементарно. Теперь слегка ослабив, чтобы выдергивая не дополучить себя по носу, выдергиваем. Вот все, уже. Очень интересно. Почему болтается? Там шестиграмм не Сделаем хитро. Старая методика. На Мерседесе, кстати, метка стояла с завода, неправильно руни поставить. Так я вот встал и рычит. Теперь аккуратно вытаскиваем. Все. Сейчас мы его хорошенько помоем. Попытаемся покрасить. Если получится, конечно. Сейчас мы его приклеим. Не знаю как, какой нибудь так. Хоп. Прилепим. А руль-то в надежных руках. Потом расскажу анекдот. Ну, вот такие я получил из Китая. Бомбасы. Здесь находится шурупы, видно? Для того, чтобы вот это все за конструкцию прикрутить внутрь руля, вот через вот эти дырочки. Это запасная... А, это в руль, если не будет ответной части. Посмотрим, будет туда колхозить. Сейчас наша задача вот эти штучки подключить вот сюда в разъем, ну это сигнал, так понимаю, разъем сигнала. Вот первая черная, вторая красная. Сейчас вот разберем вот этот разъемчик. Не знаю, как, попытаюсь эту штуку поддеть. В общем, подойдя ближе к освещению, понял, что вот этот разъем надо его сдвинуть вот эту сторону. Да, вот так вытаскивается ну, что сейчас вставляем первая идет красная потом черная третья красная все нас следующая будет черная все теперь вставляем обратно в разъем место. Все, кнопки подключены. Помыл руль под краном. Он стал выглядеть так, не знаю, насколько видно. Стал такого благородного черного цвета. Вся эта грязь, серость, все ушло. Сейчас попытаюсь зашкурить. еще влажный. Зашкурить это дело. Немножечко убрать все вот такие вот заусенцы. Все видно? Мелкие. Обезжирить и покроем краской для кожи. Смотрим, как получится. Так я помыл, зашкурил руль. Ну, как мог. Следующий этап. Я заказал краску. покрасим. Пока краска будет идти, я думаю, сейчас маркером обвести, подрезать, подготовить место под наши кнопки. Помню, в школе на уроках труда нам говорили, перед тем, как пилить деревяшку, обязательно сделайте разметку и сделайте так, чтобы эта разметка после вашего отпиливания осталась. Попробуем. Так и аккуратненько запас. Как она легко решится. Главное новое лезвие. И не поставляйте пальцы с двойством. Это моя ванная. Это руль, который я зашкурил, обезжирил, протер, максимально вниз обезжирил спиртом. Не хочу неть в квартире ацетоном. Сейчас я обклею вот эту доску, которая в свое время делалась для того, чтобы покупать ребенка на ванной. И все вокруг, чтобы у меня в этой краске не было вся ванная моя белая. Раз, обработать спиртом сейчас найдем тряпку Там что-то остается вот такая краска баночка маленькая с обычным мотипом она вообще мини-мини всего лишь 200 миллилитров ну что пробуем Очень неумно было с лицевой начинать. С стороны. Пойдем, когда вот этот вот блеск Перевернем. Детский запах растворителя. Все еще раз вставляем на полчасика. Сильнее всего руль затирается вот в этом месте, потому что большая часть времени, и вот в этих местах, все едешь, держишь. Все. Часик ждем, когда высохнет. Распаковываем и ставим круиз-контроль. Ну, руль подсох. Немного. Сейчас, мы попытаемся мы собрать на место все эти кнопочки. Так, сейчас мы его посадим, попытаемся присоединить. Ничего, пробуем одеть. Все это добро. Ну что, нормально? Кнопки. Это мороз. Так. Вот наш фиксатор этой штуки убираем. Вот этикетки. Все на месте. Вот мои прорези, которые я прорисовал перед снятием, совпали. Теперь на место ставим все. Сначала затянем. Возьмем нашу гайку. Всё, руль на месте теперь собираем всю проводочку ставим на место нашу защелку я его поджал ну полотки вещей я сюда это масса которая идет от двигателя на рамку подушки это как должно быть это мы сюда засунем не перетрется интересно Соответственно, она замыкает вот эти два провода между собой. После этого сигнал гудит. Ну. Вот так вот. Все, дальше подсоединяем вот эти все разъемы на подушку и вставляем на место. Руль с кнопками установлен. Теперь надо подключить ноутбук и запрограммировать автомобиль, чтобы машина знала, что у нее теперь есть круиз-контроль. Так я подключился шнурочком. Самый дешевый китайский. Где надо запрограммировать? Скачаем форскан, получаем расширенную лицензию, программируем центральной конфигурации и IPS. IPS это панель приборов. Панель приборов, чтобы загоралась лампочка с о том что включен. Так, готово ну, сколько тут блоков подключил и вот здесь вот ищем контроля Выбираю. система автоматического поддержания скорости готов загружать во все блоки Теперь программируем ИПС. Все, успешно завершено. Все, теперь даем. готов продолжить. Окей. Ищем. Также находим систему автоматического поддержания скорость, меняем, Берем галочку и на. записать. Чуть зажигания. Пусть прописывает везде. Готовы продолжать. Да, готов. Выключил. И снова выключил. Полки запрограммированы успешно. После всех этих манипуляций круиз-контроль так и не заработал. Дело было в концевике педали сцепления. Она не отходила назад до конца и машина думала, что выжато сцепление. Поэтому круиз не включался. Так, проблема педали сцепления. Здесь снят кожух. Как видно, она где-то внизу. Все дело в том, что Туда-сюда поделаю Износился вот этот цилиндр его шток точнее После замены Главного цилиндра сцепления Круиз-контроль заработал в штатном режиме Видео по замене Будет позже Вот она деталюка наша Судя по дате выпуска Она в 12 году 12-го года изготовления значит, В 12 году меняли и она не может быть так, чтобы она существовала одна и та же. Все годы. Видно? износ.